Это очень дорогостоящие такие проекты. Это значит, производим катализаторы в совместности с нижней дистанцией технику, потом продаем по свободной броке. И плюс промацевтические средства. На встречу стороны договорились о посещении преподавателями КФУ университета Назарбаева для обмена опытом и методиками. Мы задуманы быть именно open interest и сотрудничества. Поэтому, как мы уже в машине были, есть много